Добро пожаловать! Мужики, всем привет. Ну чё, вот огромное реально спасибо за лайки. На прошлом ролике с кейс батлом уже 2000 лайков и 20 тысяч просмотров. Кстати, да, баланс сегодня уже выше, я говорил. Набираем больше лайков, больше баланс. Ну, здесь прям все как есть. Вам огромное спасибо, что лайкаете. Я такого не ожидал. Прикол в том, что кейс Battle набирает больше просмотров, чем Open Case в кэске. Поэтому снимаем кейс Battle, да, если вам это действительно нравится. Ну, вначале реально попрошу поставить лайк. Депозит 46 тысяч. Это не реклама. Дальше поймёте почему. Все как обычно Ну, то есть деньги здесь не все мои Только какая-то из них часть Но большую часть спасибо, естественно, спонсор. О нем чуть позже Сегодня будет жесткий ролик, это 46 тысяч Steam, кстати, как мы можем видеть Уважаемые пользователи, он лежит Я проверил статус И, короче, инвентарям опять э, тренгец. Все, не работает инвентарь, такое случается каждый вечер. Но мы крепчаем и снимаем open кейсы. Начинаем мы сегодня с интересного, начинаем мы с кейса за 30 тысяч. Вот ну вот реально, вот сразу вот так кейс за 30 тысяч. А нет, подожди, <laughs> стой, стой, стой, стой. Перед этим я забыл. Не, не, не, не, не, не. -не. Это все круто, это все годно. Бесплатные кейсы, где они? Давай найдем. Вот кейс за 5 тысяч. У нас, к сожалению, не хватает. С, я обещал в этом ролике 50 тысяч деп. Извините, набираем две да, за, давайте за 3 дня две с тысячи лайков. Депаем в следующий раз 50 кусков. Но я я просто забыл, но я уже а, задепал 40 тысяч, и причем депать достаточно тяжело, потому как а, через карту можно короче по десятке. И я вот 4 платежа делал, делал, делал, делал. Это немножечко геморройно. А, кстати, тем временем мы немного нафармили баланс. Напомню, да, что два ролика подрядки из батла вообще нам не выдавал. Поэтому надеюсь, сегодня ситуация поменяется. Все, предметов нет. Ну что, начинаем этот ролик вообще просто с ноги. Вот реально, с ноги может выпасть Драгон Lorcase за 30 тысяч. На ваших экранах, пожалуйста. но но перед этим, конечно же, спонсор. Тот сайт, без которого такого депозита ролика не было бы. На секундочку, отлучимся. Ну а спонсор этого ролика сайт под названием Wildrop. Здесь обновление! И начнем сразу с преимуществ над кейс батлом. Например, на кейс батле нет вот такого бонусного барабана, где можно выиграть случайный нож, случайные перчатки и самое сочное 100 тысяч рублей на баланс. На кейс батле такого нет, а у тебя есть промик, и ты этот барабан можешь прокрутить два раза. Он, кстати, обновился. Конечно, нож выбить сложно, но ширпотреб попадает часто. Ты его изи можешь забрать, причем два ширпотреба, сейчас расскажу как. У тебя будет один бесплатный прокрут, он доступен раз в 70 с лишним, по-моему, часов. Ты крутишь, но не выпало тебе ничего. Ничего. Вводишь вот такой вот секретный промокод чела да от слова человек активировать промокод. Промокод активирован. Нажимаем перемешать. И барабан полностью обновился. Реально, прикольно сделали. Кому интересно. Ну, вот можете прокрутить промикейс. И она выпадает. Но ну, нам, к сожалению, 35% к депу выпало. Это не то. А почему это не то? Потому что у нас есть. Промик в разы лучше. У нас есть промо, да, ведем тысячу, чтобы было посолидней, на 40% к депозиту. На кейс батли я сегодня пополнял промиком плюс 15%. Больше они не дают. На вилдропе же у меня для вас промик на 40%. Это самый максимальный промо, который админы могут выдать. И он на неограниченное количество активаций. 40% это дичайшая имба, потому что закидывая тысячу, ты вот сразу вот так вот получаешь 1400. С тем учетом, что у тебя есть бесплатный кейс, а их здесь много. Бесплатные кейсы от 100 до полумиллиона миллиона рублей депозита это только на вилдропе но на этом не все также здесь есть кейс за миллион за 10 миллионов рублей только здесь и еще из интересного кейс который можно открывать 100 и 50 раз но это не все обновление на этом не заканчивается ребята добавили ежедневные розыгрыши которые обновляются каждые 24 часа чтобы в них поучаствовать не нужно ничего репостить лайкать нужно просто открывать кейсы на сайте здесь есть всего 4 розыгрыша армейская запрещенная засекреченная тайны и чтобы выиграть любую из этих позиций, нужно просто открыть больше всех кейсов. Условно, если ты залетаешь, и тебе выпадает какой-то нож за 50 тысяч с барабана, то ты открываешь. Армейская запрещено, секричная тайна, и ты можешь забрать все вот эти призы. Кстати, на тайном, например, сейчас человек открыл всего 9 кейсов, поэтому открыв 10 кейсов, ты можешь забрать емку за половиной тысяч рублей. Ну, реально очень прикольные розыгрыши, так что здесь вилдропу явно респект. Ну естественно, все промики и ссылочка в описании сейчас мы откроем тайное. Ну и Извините, я вставлю дроп стайна вас предыдущей интеграции, потому как нам выпало, там реально очень крутой дроп, я не могу это не показать, поэтому посмотри, что там выпало. Короче, давай откроем, у меня деньги онли на этот кейс, да, и будем просто рассчитывать на то, что что-то будет интересное. Это пустынная... Мужики, просто...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 Строение, и здесь появятся еще какие-то скины ну чё мужики вот серьезно я извиняюсь что сегодня без вебки хочу немного от нее отдохнуть кей за 30 тысяч ну вот сразу с ноги за это лайк подписка на канал поехали кей за 30 вот, я реально спокойно открою без оров без криков говно боже мой ну но хотя 25 тысяч заметил да что с каждым разом мы творим жесть. А сейчас еще один откроем, не отходя от кассы. Очень смешной комментарий увидел под предыдущим роликом кейс Battle. Написали, чел не умеет открывать кейсы на этом сайте. Не нужно уметь их открывать. Чтобы ты понимал, у каждого сайта есть алгоритм. И если он захочет, он тебе даст. Если нет, нет. Чем дешевле кейсы ты открываешь, тем меньше шанс, что ты окупишься. Поэтому я иду по дорогим кейсам. Тем более это третий ролик. Два было неокупных. Мы слили там в районе 60-70 тысяч. Поэтому, ну, ребят, писать, что я не умею открывать кейсы, это, это глупо. Я не иду на апгрейды, да, возможно это бред, но я хочу only по дорогим кейсам. И вам это нравится, я вижу, вы лайкаете, вы смотрите, поэтому мы делаем такую грязь дальше. Сколько это стоит? 42. Но нет, это в принципе... Ладно, пусть пока полежит. Сразу? Ну а что? Нет, мы деп. Мы дэп отбили, может еще что выпадет. Давай кроем э, Grand Slam за 10 тысяч, и дальше будем смотреть, как себя сайт будет вести. Но три ролика было минус, поэтому я надеюсь сегодня... Я сегодня хочу рискнуть, скажу вам честно, как есть. И мы сегодня будем открывать онли, Ну, в основном дорогие кейсы. Я прям хочу, хочу это поделать. Но я понимаю, да, что вам это нравится, поэтому будем крутить. Но пока ничего годного, я прям на каменном лице сейчас сижу... Ай, говно, 8500, ладно Пока откроем кейс за десяточку, я сейчас немного подумаю Конечно, вы, наверное, хотите, чтобы я открыл еще один кейс за тридцатку Uh, да я, в принципе, этого хочу. Но посмотрим сейчас, как себя будет вести кейс батл. Mm, блин, хочется, конечно, что-то дорогое. Вот серьезно. Ну, типа, два ролика минусовых, причем там были депозиты большие. Короче, что рискуем? Вот давай, ставь лайк, мы рискуем. Я давно такого не делал, но... Типа, депозит 40 тысяч, зачем забирать 42? Я считаю, что это не совсем рационально, иначе зачем мы закидываем деньги. Правильно? Правильно. Есть, кстати, дикий лотос за 1 миллион. Это вообще ржака. Ну, давай, короче, все, будем пробовать. Кейс за 30 тысяч. Ну... Mm. Кстати, неплохо, 42 тысячи, у нас 62 сейчас на балансе, а плюс 22 тысячи от депозита, но в скинах мы пока ничего не видим. Я, и однако, сейчас я обосрусь, вот мне почему-то я жопой чую, будет говно. Слушай, так, если мы... Так, подожди, если мы сейчас открываем еще один раз этот кейс, и нам выпадает такой же нож, это 80 тысяч. Че, пробуем? Давай, такой же нож, это 80 тысяч, но шанс, что он выпадет минимальный, наверное, но это говно. О, это 14 тысяч всего, блин, ладно 17 тысяч на балансе, плюс нож лежит В целом, я переживаю, честно вам скажу Это очень страшно, такие мувы делать Но мы сегодня only дорогие кейсы а, Давайте так, ребят, реально, напишите в комментарии Нравится ли вам вот такой формат, когда мы крутим, блин, только дорогие кейсы Мне просто это очень заходит Как по мне, это безумно интересно Вот, ну, типа, зайдешь кейс за 20-ку откроешь Нормально, да? Ну но вот это вам угодно Ой, это говно... 12 тысяч или сколько? 30 тысяч пойдет! У нас... А, так я забыл, подожди! Стой, у нас есть нож за 42, он уже лежит. Нам сейчас нужно что-то хотя бы за 1040, еще 50, и мы выводим. Это будет самый быстрый ролик по кейс батлу, но... Но это будет интересно. Ладно, что я предлагаю сделать? Смотрим. кейс за 20 тысяч мы открыли, что есть еще здесь из дорогого? Кейс за 10 тысяч, кейс за 9. Так, 2900 нам неинтересно. Ну, давай! Я думаю, вы ждали такого дорогого ролика, по Поэтому сегодня максимально рискуем, и я надеюсь на обратную связь от вас в виде лайков, естественно, и комментариев. Ой, это что? Это сколько? Все. Фух, выдохнули. Ну вот сегодня плюс. За все-таки несколько роликов сайт бэкнул, это вкусно, это очень вкусно, е единственное, сейчас не работают выводы, я не знаю, как мы будем выводить, но у нас есть 90 тысяч рублей, с депом в 40 тысяч, это прямо, это результат, кейс батл сегодня обрадовал, это больше, чем x2, я честно, я следующий ролик обязательно подобный буду с вебкой записывать, фух, ну это кайф, ну прям, не, я просто надеялся на драгон не соврать, серьезно, ну типа, я вот реально надеялся на драгон поэтому эмоции не такие, типа, вау, круто, ну, реально, ну, я... Ну, я, я не знаю, почему, я такой сидел, такой, а если драгон лор. Ну, просто за несколько роликов мы больше отдали. А у меня, кстати, колесико мышки перестало работать, прикинь. Нет, реально у меня колесико не работает. У меня колесико сломалось, а как крутить? Как скролить? Ладно, понял, понял. Это жесть, а как мы скролить? Ну, окей. Мужики, но блин, я просто ожидал другого, честно. У меня здесь реакции не заторможенные, потому что... Ну, я вообще другого ожидал. Это прям не то, что я хотел совсем. Может быть, вы меня осудите, типа А что ж ты не кричишь, это много, ну, ну Мы слили больше, а как колесико, подожди Я сейчас зафикшу, Во, короче, все заработало Поэтому, есть, кстати, стилеты за 21 Я не видел этот кейс, блин Но я не хочу больше продавать Вы понимаете, да, но у меня лежит 90 тысяч, нет Ребята, здесь уже, сори, мы уже рискнули Я, честно, сегодня был на нервах Все, надо успокоиться, у меня сейчас я Просто сейчас приходит осознание От того, что я деньги не просрал Это очень приятно, ладно чем мы будем, давай, ну, мы по дорогим да идем? Давай алмазный кейс Я искренне надеюсь, что вам эта трата денег Понравится, это не ролик, это трата бабок человека. 1400 Постом, все, он не будет больше Окупать, короче, это гг Это очень короткий ролик по кейс батлу <laughs> Нет, я не буду апгрейдить, нет? нет? Нет, нет, нет, нет, давай попробуем апгрейдами Конечно, но просто если он сейчас уже Не выдает, даже если апгрейд не зайдет Смысла дальше открывать вообще никакого не будет У нас лежит 90 тысяч, я сомневаюсь Что нам что-то сейчас выпадет ну да, все это Габела забейте. Это просто Габела, это самый короткий ролик по кис батлу, но это 90 тысяч рублей. Я типа ну я не хочу это продавать. Ну вот реально не хочу А выводить сейчас нельзя, потому что Steam не работает Это мемный ролик, он самый короткий, но... Ну блин, мужики, я подсейвился 90 тысяч Я надеюсь, вы меня простите, но я сегодня рисковал Я сегодня сделал контент Фактически мы открыли не так много кейсов Но это было дорого, это было интересно И 90 тысяч осталось, я я приятно удивлен Конечно, падение кара за 50 тысяч мм, Я не думаю, что оно столько стоит В общем, давай сейчас будем ждать, пока заработают трейды Выведем и посмотрим цены в Steam Это самое интересное Сегодня меня дроп порадовал, получается Кейс батл пойдет. Мужики, всем привет! Прошло 24 часа. Э, я уже вывел падение Икара. У меня была проблема с этим ножом. Единственное, все бы ничего, да. Вчера я был немного уставший. Эмоций, кстати, не было. Но объективно по поводу того дропа, который выпал за два ролика на сегодня третий, мы э, отдали кейс батлу больше, поэтому. ну, особой радости не было, но типа гуд пойдет. Тем более такой крутой ролик вышел по дорогим кейсам. По поводу замены на кейс батле все бы ничего, но система замен у них максимально странная и неудобная. В общем, если тебе Горит вот такая штука, да, что Скин не подобрался, ты заходишь в, Либо ждешь, да, пока он появится Но сполерно он не появится а, Либо заходишь в апгрейд, там нужно 42 тысячи Пишешь 42 тысячи И выбираешь подходящий нож Меняют они один в один, то есть а, Либо 42 тысячи, либо дешевле Естественно, дороже ты поменять не можешь И это неприятно Скинов сейчас нормальных особо нету Поэтому я выбрал в ущерб Двум тысячам рублей а, Собственно, вот такие перчатки Омега, потому что их вроде бы как выгоднее всего можно продать в стиме. Я посмотрел. А, следующий ролик будет интересный. Вот они, омегу уже на ну, вывод мне сами поставили. Поэтому падение кара вывелось, нож не нож пришел вчера, но стим лежал, принять не смог, заменил. Вот, 2000 Мы потеряли, собственно говоря. Поэтому обращение к из батлу сделайте, пожалуйста, уже наконец-то нормальную замену. А сейчас мы ждем и будем смотреть, что по ценам в стиме. Ну что, друзья, все пришло. Давай сейчас смотреть. Знаю падение кара. Цену... Э, перчаток нет. 46 тысяч. По Стиму они продаются 49. Там моменталка очень хорошая на самом деле. То есть их можно, по-моему, за 42 тысячи продать. За моменталку. И падение кара 52 здесь цена. Э, продается за 52. Ну, то есть... В принципе, здесь плюс 2 плюс по-моему. А, нет, она и стоила 52 на кейс вроде. Здесь плюс шестерка. Ну, тут объективная самоменталка, там плюс 3000 То есть, в принципе, годные достаточно скины выпали. Особенно учитывая, что это с депозита в 40 тысяч рублей. То есть, у нас получилось 52 плюс 46. Ну, 90 с лишним, почти 100 тысяч рублей. С тем учетом, что предыдущий ролик депозит был, по-моему, 30 тысяч. Да, 30 позапрошлый год. 20 или тоже 30, ну даже Короче, в принципе мы в нуле Вообще прям в нуле, это радует Этот ролик прям офигенно купил Хотя, подожди, сорокет, где-то, где-то да Где-то мы в нуле, может быть небольшой минус Короче, кейс батл сегодня все бэкнул Ребята, огромная просьба, естественно Кому интересно в прикрепе спонсор Имба, имба, имба, еще раз имбавил Дроп топчик спасибо за спонсорство Можем записать спокойно кейс батл И а, набираем много лайков я делаю 50 тысяч депозита на кейс батл. Сегодня реально был бомбовый ролик, очень дорогой, очень дорогие кейсы. Он получился небольшой, но надеюсь вам оно понравилось, потому что реально сегодня были only дорогие кейсы. На этом все. С вами был человек. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Пока.